По поводу кейса, сразу, пока горячо, сразу. у меня был один вебинар, на котором был студент Хабаровск. Я смотрю, он слушает, 3 часа ночи у был. У нас это 9, а он 3. Буквально через месяц, после этого я получаю от него письмо. Альбер, поздай у вас, вебинар окупился. Сегодня сошел в автобус, и мне назначили 5 рублей. Я посмотрел, и понял, что это не 5 рублей, а 18 тысяч. Благодарю вам, что у вас за этот реминал. То есть это вот реальный кейс, вот это у меня есть, если что, я могу подтвердить. То есть вот такие, я даю, открываю у меня витами, которые мы проходим мимо.